Недорогая, уютная квартира в Сочи с ремонтом. Друзья, всем привет! В сегодняшнем выпуске недорогая, но очень уютная квартира в Сочи. Если быть точнее, это район Яна Фабрициуса, улица Метелева. Значит, конечный автобусы 94 прямо возле дома. До моря вон, оно там на горизонте виднеется. До моря где-то 25 минут пешком, я это говорю с полной уверенностью, потому что сам когда-то в этом районе прожил 3 года. Значит, ближайшие магазины Магнит, Пятерочка, все это здесь в непосредственной близости. Также э, детский садик, гимназия номер 9. Мой ребенок туда ходил пешком несколько лет назад. Так вот, если вы на автобусе, то вот она, конечная автобуса. Вот такие приехали, и вот по этой лесенке поднялись наверх своему дому. Если на машине, то буквально через 50 метров будет такая дорога туда наверх. Вот ближайшие магазины здесь еще есть вот в том доме на Метелево-9, потом на Метелево-12. Это у нас Метелево-1. Вот. А если вы пойдете в обратную сторону, в сторону моря, то придете к жилому комплексу «Золотой колос». Там же Бригантина, собственно, санаторий «Золотой колос», пляж Парус, пляж Камелии и пляж Санатория Золотой колос. Вот так выглядит сам дом. Кстати, если вам нужна будет автобусная остановка, но ну не все же на машинах, вот тут есть такая лестница: буквально одна минута, и вы на автобусной остановке там конечная 94 маршрута. Тихо здесь, зелени много птички поют, цветочки, красивые, пальмы, камини. Детская площадка, ну, с парковками, собственно, как и везде. Ну и что? Что на горе? Зато смотрите, сколько зелени. И воздух тут хороший, и тишина. И вот такой закуточек есть, где можно, я так думаю, пожарить шашлычки. Классная такая опорная стена, согласитесь. Смотрите, из габионов и вся в зелени. Подъезд чистый лестницы широкие, подниматься высоко не нужно. Поднялись пол этажа и заходит в свою квартиру. Первый плюс это тамбур. Он на одну квартиру. То есть зашли, разделись и чистыми ногами зашли в квартиру. Второй плюс, то что квартира угловая, соседи только сверху и снизу. Вот. Когда делался ремонт, сохранились все Фото-видеоматериалы. Кстати, высокие очень потолки. Теплый пол в туалете и на кухне. В общем, сохранились все материалы, когда делался ремонт. Фото-видео-отчеты. Большой санузел, водонагреватель. Все коммуникации центральные. Горячая вода и отопление от электричества. То есть второй плюс – это высокие потолки. Третий плюс – то, что квартира угловая зал обратите внимание какие высокие потолки прям чистая такая уютная квартира мне она реально понравилась есть кондиционер следующий плюс это балкон вы же любите когда есть балкон вид на район светлана на лысую гору во двор на мерката в общем на зелень Здесь можно и нужно будет сушить бельем. И кухня. Еще из плюсов это витражное окно. Вот оно. Виноградиком потом угощусь после съемок. Вот теплый пол контур на кухне. Вы скажите, классно. Можно вот так тут готовить и смотреть в окно. Напишите в комментариях свои впечатления, буду очень признателен. На самом-то деле не такая страшная гора, то есть вот эти вот ступеньки только ведут, которые к самому дому, а дальше-то, видите, ровная дорога. Ничего на мерката люди по 500 тысяч за квадрат покупают на горе, потому что виды хорошие, потому что воздух, зелень и так далее. Вот такая дорога, она ведет вас непосредственно к пляжам и, соответственно, к детскому садику э там, или к гимназии. Вот такая Собственно, практически ровная дорога, я бы сказал. Вот здесь такая развилка. Значит, прямо вон на горизонте жилой комплекс «Золотой колос», «Бригантина». И вот такая развилка. 94-й автобус идет туда. А поскольку мы на машине, мы едем вот по этой широкой асфальтированной дороге. Здесь же, с левой стороны, есть пешеходный тротуар. Эта дорога приведет нас к магазину «Магнит». Там же у нас... Получается и сельскохозяйственный рынок прямо поблизости. В общем, стоимость, друзья, 7 миллионов можно купить в ипотеку. При быстром расчете возможен разумный э, торг. Напишите в комментариях ваше впечатление. А что у нас? У нас на сегодня все. Вы были на канале ВОК До новых видео. Пока.